Всем здорово, с вами Грубляк Ренат и вы на канале «Как заработать в интернете». Сегодня я вам расскажу про то, как заработать на чужих стримах. Это уже второй выпуск, который посвящается заработку на чужих стримах. В прошлом выпуске я рассказывал про то, что некоторые прошаренные, так сказать, юзеры а, берут и ретранслируют чужие стримы. То есть стримят чужие стримы, которые уже отстримлены и выложены на Twitch или на YouTube. Вот. А, прошу прощения за тавтологию. И в этом видео я вам расскажу более распространенный способ а, заработка на чужих стримах, на котором многие зарабатывают. Ну, опять же, относительно многие, потому что, ну, раз я рассказываю, значит, способ интересный, значит, еще немного очень людей на этом зарабатывают. Так вот, а в чем касается суть способа. Кстати, да, перед тем, как начать, ребят, кликайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих видео. Большое вам спасибо. А, и... Собственно, суть в том, что вы будете просто брать и а, перезаливать интересные моменты а, с стримов э, других стримеров, а, либо же полностью стримы. Но вообще лучше всего, конечно же, перезаливать моменты, потому что вы просто можете нарезать моментов, а, собственно, сделать 10-15 минутный ролик, потому что 10-15 минут это... То, что заходит на ура и таких можно сделать по 3 по 4 в день причем там монтировать можно смонтировать все быстро и так далее а, и насчет этого тоже понятно каких стримеров а, нужно перезаливать вы сейчас меня скорее всего спросите стримеров, чья тематика вам ближе. То есть, к примеру, вы играете в доту, собственно, перезаливайте стримеров-дотеров. Вот. А, к примеру, вы играете в World of Tanks, то есть, естественно, по воду, а, там CSGO, по CS и так далее. То есть, насчет этого, понятно. Играйте в Overwatch, то Overwatcher, овердроссеров, Вот. Так вот, это понятно. И вы спросите, окей, я перезаливаю стримы. Как сделать так? чтобы мой канал был собственно популярный ну не популярный ну да популярный и раскрутился вообще сначала этот канал раскручивается а потом становится популярным а, давайте у нас все будет по хронологии так а вот я сделал список первое название название канала должно быть неплохое а, то есть оно не должно быть прям прямым типа стримы этого чувака вы можете перезаливать стримы сразу в нескольких стримеров и можно назвать типа Дота, 2, Twitch, что-то в этом плане Потом оформление, ну если по Dota, там World of Tanks, Twitch, World of Tanks, YouTube, World of Tanks, Stream и так далее Что-то в этом плане Окей, ну вообще название на ваше усмотрение должно быть Оформление, оформление должно быть, естественно, красивое Это тип превьюшек, а, неплохое и Потом, собственно, наз... не название канала, а логотип канала Аватарка и шапка Потом конкурсы, естественно, можно проводить конкурсы, чтобы, собственно, вступали в вашу группу ВК, если у вас еще будет группа ВК. А потом, собственно, подписывались на канал, то есть мотивировать на подписку YouTube это не запрещает, это как бы неплохо, да. Ну, качество видосов тоже должно быть соответствующее, то есть 720p или 750p, 720p, если я не ошибаюсь, 720p, 1080p, вот неплохо, чтобы это было у вас есть, на средних, так сказать, дистанциях. Вот. Насчет этого понятно. Окей, вот таким образом вы будете раскручивать свой а, канал со стримами, с перезаливами чужих стримов. Окей, это тоже понятно. Потом, минимум один ролик в день. Изи монтировать, я сейчас не буду заходить в а, программу для монтажа, не буду вам показывать, как монтировать, это уже вы найдете на ютубе. У меня канал посвящен способам, многие говорят, а как монтировать, научи монтировать, не -не -не. Нет, чуваки, это вы можете найти в ютубе, там таких роликов просто вот так вот, до хера. Я рассказываю способ, а то вы уже можете найти в интернете. Далее, окей, вы скажете, у меня уже есть, там, не знаю, 10 тысяч подписчиков, видосы набирают, как на этом зарабатывать? А зарабатывать можно следующим образом. Я опять же сделал список. Первый способ заработка это партнерка. Партнерка у меня YOLA VSP, YOLA VSP или YOLA. Ну и так-так так можно. Ссылочку я оставлю обязательно для вас в описании. А, собственно, она может даже подключить канал с перезаливами стримов. Вот. Потому что это не совсем серый контент. Серый контент когда это когда вы перезаливаете вообще... Собственно, все Именно разные типы видосов у вас на канале А если, к примеру, один тип видосов То это даже не серый контент Ну, относительно серый контент Вы можете попытать удачу Если что, можете найти в интернете Партнерку, которая подключает серый канал Или я еще в этом видос буду делать, так что это сам Потом, реферальные ссылки К примеру, вы ретра... не, не ретранслируете, а перезаливаете интересные моменты стримера э Со стримов стримера по доте И вы можете кинуть рефералки там на всякие сервисы по доте Где можно что-то выбить, купить аккаунты, бустануть аккаунты и так далее Тема тоже реально, чуваки, неплохая Потом можете кидать реферальные ссылки на соцпаблик, на ВК-таргет и так далее. Кстати, ссылочки на них тоже будут в описании. А мол, там можно заработать на Аркану в Доте. Это тоже тема неплохая. Третье, это раскрутка группы. То есть вы пока перезаливаете стримы а можете раскручивать группу сейчас будет пример обязательно будет пример что вы не думали что а сидит пост рассказывает а, без примеров вот пример а, вот то есть вы раскручиваете какую-то там группу потом уже Ту группу раскручивайте другими способами, которые, кстати, будут у меня на канале тоже. А, четвертое. Это реклама своего канала на ютубе. То есть, у вас есть два канала. Это ваш канал с вашим контентом белым. И, ну, типа, относительно серым контентом перезаливать стримов. Ну, либо же моментов со стримов, да. А, и, собственно, вы просто-напросто берете и раскручиваете. Там где-то ссылочку укажете в описании, киньте, да, опять же, логично. Вначале прорекламируйте и так далее. То есть, тоже реально неплохой способ. Сделайте конкурс, типа, с условием подписаться на ваш канал. Это уже ваша фантазия, так сказать. И вы будете тем самым зарабатывать на канале а, с перезаливами моментов со стримов. И, собственно, уже раскручивать свой канал, на котором тоже будете зарабатывать. Потом, а, пятое, реклама сервисов, услуг. Это именно ваших сервисов и ваших услуг К примеру, вы бустите аккаунты по доте 2 Бустите аккаунты World of Tanks Там качайте левела 10 Я не знаю, что еще можно придумать Ну, короче, занимайтесь тем Что, собственно, подходит под тематику стримера Вот Может, вы делаете красивые, собственно, шапки для каналов Красивые аватарки для групп ВК Это тоже, на самом деле, тема неплохая а, это ваши услуги Сервисы у вас могут быть, всякие рулетки Опять же по доте и так далее То есть тема тоже реально, чуваки, неплохая На этом можно неплохо подняться И шестое, это реклама а, Реклама, вы уже можете писать рекламодателю Там всяким, опять же, по World of Tanks Всяким там, вот шопам Танки шопам и так далее а, Типа, вот канал, все дела И так далее Можете найти спонсора, естественно И все в этом плане а, То есть, тоже тема неплохая на этом можно зарабатывать, писать, и вам тоже, кстати, могут писать и так далее. Сейчас я вам покажу 4 канала, относительно, у них разная тематика, тоже перезаливы стримов. Первый канал, где 161 тысяча подписчиков, Дред Соло, г Спорт, Викид 161 тысяча подписчиков на канале с перезаливами. Видите, собственно, тут видосы, которые набирают по 32 тысячи, причем тут не каждый день э, заливают перезалив, э, заливают перезалив опять же тавтологии. На самом деле можно чуть ли не каждый день. И не раз, опять же, я уже об этом говорил И зарабатывать тоже можно Тут партнерка подключена, опять же, можете найти Спонсоров и так далее, и тут ребята Тоже неплохо зарабатывают, причем они могут Еще в разы больше зарабатывать, потому что Ну тут, так сказать, не, не используют а, Канал на максималках Относительно заработка, то есть Это понятно, тут видите видосы, которые набирают Ну 70 тысяч, 112 12 тысяч, чуваки Тут есть видосы, которые вот набирают По 250 тысяч, 200 тысяч Тут 500 тысяч есть видос Ну вот, 360 на 1000, то есть, ребят, вы видите, собственно, что неплохо, 421 тысяча просмотров, это, это реально большие деньги, я уверен, что на этом канале заработано больше 10 тысяч долларов, потому что, ну, смотрите, чуваки, именно с партнерки, а потому что, смотрите, сколько перезаливов, а каналу там уже больше года, и тут каждый видос выстреливает, то есть, эта тема неплохая, да. А, окей, а, переходим к следующему каналу, тут 16 тысяч, а тут по большей части CSGO, но тоже видос набирать неплохо. 34 тысячи, ну больше 2000 я могу сказать точно, что канал заработал. Вот тут читы это зло, веселые моменты, всякие, тоже реклама, все дела. А, вот. Особенно сколько тут видосов, причем много, лучшие моменты. Тут еще перезаливы с других видосов есть. То есть тоже тема работает. Окей. Далее идет перезаливы Идут перезаливы со стримов ITP, где тут вообще все видосы набирают И набирали Не меньше 20 тысяч, вот последний видос набрал 115 тысяч, потом 146 тысяч, 96 тысяч, 204 тысячи, 143 тысячи, 96 то есть неплохо, тут тоже минимум 3 тысячи долларов заработано, вот, около того, 2-3 тысячи, вот, плюс есть еще там реклама, если чувак вставляет рекламу своего чего-то там, либо же у него покупает, то есть вот неплохо, и видите, параллельно с этим он пиарит также а, собственно, чувак, который перезаливает стримы, пиарит а, Twitch канал и тот источник, где он перезаливает. То есть, вот Twitch Джоли Гойф. То есть а, Twitch канал Айтипедии, где он стримит, это тоже, короче, понятно. Почти 30 тысяч подписчиков это неплохо. Но почему-то он перестал перезаливать. Ну как, не знаю почему. Ну, вот, собственно, видите. Айтипедия смешной момент. То есть тоже неплохо, этот стример, популярный а, на Live тематику стримит там. Вот типа тоже реально неплохо То есть, можно и так делать и еще бомбилка вот тоже канал который кстати раскручивает свою группу и так далее и продают рекламу и выжимает выживает, выживает как могут выжимает канал по максимуму тоже, тоже реально очень а, собственно неплохо видите тут видос набирает 4096 тысяч почти 300 000, 238 100 короче видите набирает неплохо тема реально работает а, собственно вот основы я сказал, если хотите знать, собственно, подробности и так далее, то уже приобретайте у меня консультации. Ссылочки на консультации будут в описании. Тут, видите, чуваки, тут реально дохерищи а, всяких а, видосов, которые набирают неплохо. Также я даю консультации по тому, как рестримить, чьи стримы выгодно рестримить. Один чувак уже купил консультацию, и ему, короче, на стрим за раз. Не за весь стрим, а за раз донатили 5000 рублей Это, чуваки, неплохо То есть сразу закупилось а, Вот, То есть он рестримил другого стримера И типа донатили 5000 Неплохо, неплохо Окей, а, вы можете напрямую договориться с блогером Мол, я буду твои стримы перезаливать Взамен я буду давать, например, 30% Или 20%, 25% С моего заработка а, вот, он может от... согласиться, может отказаться, может сказать, ну, перезаливать чувак бесплатно, мне ничего не нужно, к примеру, я не жадный и так далее. Можно, может и такое быть, потому что люди разные, и договориться с каждым можно по-разному. С кем-то вы можете договориться только на том, что вы будете ука указывать ссылочку на его группу ВК, на страничку ВК, на канал на Ютубе, на Твич-канал, если у него есть Twitch канал и он стример на Твиче. Вот, и тогда никаких проблем не будет, и, собственно, блогер может помочь и впрягтись... За вас, когда вы будете подключать, к примеру, партнерку То есть, он может сказать, типа, о, ребята, это я разрешаю ему перезаливать Это, типа, мой человек, все дела То есть, так тоже можно Это уже зависит от вас, от вашего умения договариваться и так далее То есть, вот, все, ребята, основы я рассказал если вы хотите знать подробности, как быстрее раскрутиться, как быстрее заработать, то ссылочки на консультации будут в описании. А с вами был Ренат Грубляк. Всем, ребята, пока. Надеюсь, вы подпишетесь, так как мы, собственно, с командой стараемся для вас. Монтируем, делаем видосики и так далее. Взамен от вас требуем только, точнее просим, скромный лайк и скромную подписку. Всем пока!